Итак, дорогие друзья, поскольку сейчас утро, я сегодня много чего снимала, <coughs> и, честно говоря, некая усталость есть, поэтому я снимаю с черным экраном. Но я думаю, что не это главное, главное, что я вам говорю и о чем, я так думаю. Что это важнее? Важнее экрана. Итак, дело в том, что я постепенно раскрываю своим зрителям все, что хочу им подарить, передать. Активный мой канал является последние, наверное, года два. Два с чем-то. Вот самый активный период канала. Мой канал не раз сливали, поэтому многие мои работы в дочерних каналах, если нужно, там можете видеть. Итак, друзья мои, я стараюсь как бы больше снимать свои авторские работы. И было время, когда я Несколько работ выложила, более старинных таких. Но потом поняла, что лучше только свои. Но сегодня я хочу вам подарить очень древние спасительные слова, которые, в принципе, есть, знаете, у каждого уважающий себя практика есть такой арсенал знаний собранных за много лет откуда эти слова и кто мне их передал давайте вы не будете спрашивать не все что можно я вам говорю точнее не все что есть можно говорить есть вещи которые нельзя говорить, даже под страхом смерти. Мне иногда спрашивают, а вот бывает моменты, когда вы хотите ритуал подарить, а потом передумываете. Есть, конечно. И не раз, и не два. Внутренний страх не дает иногда. Иногда боишься переживаешь за своего ребенка. Потому что это не шутки. Те люди, которые понятия не имеют о магии, занимаются всякой ерундой. Даже не представляя, с какой грозной силой они связываются. И самое интересное, эта грозная сила вас не приглашала. В отличие от меня, когда вы попадете в страшную ситуацию, она, она вам помогать не будет. В отличие от меня. Я хочу вам подарить... Спасительные слова. Не знаю уж, насколько у меня возьмут откуп за это, но я вам все-таки подарю их. Не всегда есть время читать заговоры, не всегда есть время делать ритуалы, точнее, не всегда момент подходящий, не всегда успеет человек это сделать. Но помощь э, сил нужна всегда. Выпишите эти слова. Это спасительные слова древних колдунов, собранные воедино, мне переданные. Итак. Суд, судилище, проверка. Ситуация, когда вы можете лишиться должности, когда вы можете оказаться перед судом, как судом людей, так и судом государства. Одним словом, опасная ситуация для вас, где решается ваша судьба. Повторяйте для себя много раз и постоянно, пока эта проблема, этот момент не решится в вашу пользу. И в зале суда, и если вы идете там, вас вызвали на допрос, или люди собрались вас судить и обсуждать ваши деяния, или вызвали вас на ковер. Про себя в полголоса повторяйте. Авракалам. Еще раз говорю. Авракалам. Не спрашивайте, что это, почему это. В некоторых заговорах он иногда присутствует. Эти слова в том числе, которые я вам перечислю. Но в отдельности они тоже помогают. И вот именно в таких ситуациях. Ситуация решится в вашу пользу. Второй момент. В момент смертельной опасности, в момент аварии, вот, не дай боги, летит на вас грузовик, и вы понимаете, что все конец. Или падаете и понимаете, что конец. Если есть у вас секунда, момент, или боитесь за своего ребенка, представляйте, что с ним могло быть, где он. Слово Абара. Некоторые путают Абара. Абара это церковный бес некоторых учениях, которым идут, запорчи и прочее, прочее. «Абарра» – совершенно иное слово. «Абарра». Дальше. Если вы хотите, чтобы человек вас послушал, чтобы человек сделал, как вам хотелось бы, если вы хотите быстрее вырваться из пробок, например, если вы хотите, чтобы ваше слово попало в цель, смотрите, например, вот по направлению дороги, которая закрыта, и представляете, как машины раздвигаются. Или смотрите в глаза человеку, потом для себя смотрите вниз, или смотрите ему в спину, но говорите одно и то же. Ацха-ацха. «Направь мою стрелу». Обращение к Богу Ацха, к Богу природы. Очень помогает, особенно в московских пробках. Я часто такое рекомендую водителям. «Ацха, Ацха, направь мою стрелу». Дальше ничего говорить не нужно. Просто представить то, что ты хочешь. И через короткое время это случится. Если у вас пропал ребенок, если пропал друг, муж, да кто угодно. Если вам нужно вернуть его домой. Если пропало ваше животное. Закрывайте глаза. Открывайте. Нужно как бы зажмуриться, закрыть, открыть. Посмотрите на входную дверь. Представьте лицо того человека или то, э, того питомца, которые у вас есть представили, и говорим имя или кличку собаки, кошки, <coughs> Аванабил, верни его домой, имя. Но если это муж, например, <coughs> Аванабил, верни моего мужа там имя, домой. Говорите это несколько раз. Можно 13, можно 20. Это не имеет большого значения. Главное, чтобы это было не 2-3 раза. Это нужно говорить несколько раз. Ну, чуть больше, чем 2-3. Еще раз. Аваннобил. Верни его домой. Через короткое время он вернется. Значит... Дальше, чтобы уступили вам в цене. Вот вы идете что-то купить, вы хотите выгодно купить, или вы хотите, чтобы ну, при покупке дома вам там, уступили значительную сумму. Одним словом, чтобы вам уступили в цене именно. Представьте, в голове держите ту цифру, которую вы хотели бы, чтобы вам уступили, и для себя потихоньку повторяйте 6-7 раз. Забул. Забул. Забул. И через некоторое время вам уступят, как вы и хотели. Собственно говоря. Далее. Если вы без сил, чтобы набраться сил... Гавсемаш. Гавсемаш. Некоторые э, произносят еще и Гевсемаш. В принципе э, и то, и то действует. Это древнее слово, известное практикующим, серьезным практикам. Гавсемаш или Гевсемаш. Повторите несколько раз, голова закружится, вздохните. И почувствуйте, что набрали сил, легче станет. Чтобы уйти незамеченным. Чтобы избежать неприятной встречи с человеком. Аллат Арва. Вот вы видите, что человек идет вам навстречу. Потихоньку для себя несколько раз повторяйте. Он пройдет мимо, или, может быть, у него не будет настроения, или, может быть, он... Решит, что сегодня не будет, говорить, а может, не заметит вас. Еще раз: Аллат Арва. От боли. Положите руку на место, которое у вас болит. Голова, это желудок, нога, неважно. Просто ложите руку, любую руку. Прижимайте чуть-чуть, тихонечко это место и говорите. Ором шавет. Столько раз, пока боль не утихнет. Она обычно утихает после двадцатого раза. Ором шавет. Для того, чтобы человек не буянил, Успокоился, если он дома скандалит, неважно пьяный он или трезвый, ну чтобы он успокоился, в общем, замолчал, успокоился, утихомирился. Кула-ла. Еще раз. Кулала, ла Два Л в конце. Через некоторое время он замолчит, пойдет, ляжет, поспит или просто прекратит этот скандал. Если на улице кто-то дерется, смотрите на эту драку и точно так же произносите до того момента, пока не утихнет все. Если вам нужна быстрая защита, напали на вас, там собаки на вас бегают, бегут, еще что-нибудь, говорите, черед, помоги, черед, помоги. Говорите несколько раз, и беда минует. Когда продаете и хотите, чтобы у вас выручки было больше, чем у других, вообще выручка была во время продаж, стоя на том месте, где вы продаете. Рухан, а золоти. Рухан, а золоти. Если вы хотите, чтобы в доме всегда ваше слово проходило, заходя домой, незаметно беритесь за косяк двери и говорите «Авраам». Это не имеет никакого отношения к тому библейскому Аврааму. Просто слово «Авраам» — это древнехананейское слово, что означает «главенствующий», «главный». Так вот... Постарайтесь часто или сделайте это традицией каждый раз, когда вы приходите домой, берете себя косяк двери и говорите несколько раз, тихонечко для себя, Авраам. И вы потом почувствуете, что в доме главный будете вы, и ваше слово будет последним. Это отданные мне, собранные в нескольких людей древние слова заклинания. А их еще называют спасительные слова, которые не требуют э, ни ритуалов, ни обрядов. Но если в нужный момент их произносить и знать, то они обязательно поспешат на помощь и защитят, и помогут, и дадут возможность уйти незамеченным и прочее, и прочее. Я долго думала, но все же <как> решила, что можно вам подарить эти спасительные слова древних колдунов. Всем удачи!